Приветствую вас, уважаемые инвесторы, предприниматели. Приглашаю вас на свое выступление. Антикризисные монеты. Или как можно сохранить и приумножить свои сбережения в наши непростые времена. Мы рассмотрим с вами, как работают монеты в сравнении с другими инструментами. И каждый из вас может посмотреть и сделать выбор, насколько это интересно ему самому приобщиться к этому надежному, доходному и ликвидному варианту сохранения своих сбережений. Буду рад увидеть. До встречи!